Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем очередную программу, посвященную 40-летию Московской Олимпиады. И у нас сегодня интересный герой. Это Сергей Юрьевич Покровский. Здравствуйте. Один из, Здравствуйте. уже можно сказать смело, патриархов отечественного телевидения. И гость любопытный в контексте Московской Олимпиады, потому что это человек, который, как бы, знаете, в заключении находился во время Олимпиады. И фактически вживую-то ее не видел. Вот почему, вы поймете чуть позже. Ну, а сейчас у меня первый вопрос связан, Сергей Юрьевич, с Олимпийской столицей. Все-таки это грандиозное событие. На ваш взгляд, по вашим внутренним ощущениям, чувствовалось, что гигантский праздник предстоит? Вообще, вот город, страна как-то ждала, готовилась, что-то строила, меняла. Вот сама атмосфера. Или все в рабочем, таком как-то спокойном режиме? Вот Владимир Александрович, Дело в том, что э, чувствовалось прежде всего, что нам предстоит колоссальная работа. Ну, просто грандиозная какая-то, потому что, как, конечно, до этого времени э, наше телевидение советское, или как его принято сейчас сегодня называть, центральное да. телевидение, оно, конечно, не знало подобных вещей, не, не было аналогов каких-то. Правда, за год до Олимпиады в 1979 году мы репетировали. Была, если вы помните, спартакиада народов ССР, да, были задействованы олимпийские объекты. Мы на них ходили, снимали, репетировали. А все были уже готовы олимпийские объекты? А, не все, но, но арены сами, mm -hmm. там, где выступать, были готовы. Ну, где-то были какие-то мелкие недоделки, но это были детали, mm -hmm. которые мало интересовали. У нас, да и участников процессом. тоже Потому что вот сама арена, скажем, там э, Татами или Лужбек, гимнастический да. зал Они были готовы, конечно Ну, бассейны, mm -hmm. само собой И были сами соревнования Но, конечно, ни одно соревнование не может сравниться с, Олимпи... с Олимпиадой Ну, просто нет аналогов, так сказать, Олимпийским играм Хотя вот за год до Олимпиады, в 1979 году, к нам еще все ехали. Открытые были. Спартакиада была, была открытая. открытая да, да. И участвовали И иностранцы. все ехали. И вот, скажем, в вашем любимом дзюдо э, были японцы. Да. Вот, хотя и не такие мощные японцы, как... Не первый. Может номера. быть, в другие годы, да. Но были, тем mm. не менее. А это всегда уже поднимает уровень, э, особенно, турнира по дзюдо. Вот, также и на других соревнованиях приезжали американцы, и англичане, и французы, и, ну, в общем, достаточно много было гостей, но мы-то использовали эту спартакиаду вот для, как бы, для тренировок, так сказать, для прогонов каких-то, угу. и, значит, нам это удавалось сделать, хотя и не в таком вот объеме, как на Олимпиаде, естественно. Вся редакция, спортивная редакция телевидения чувствовала, что это будет что-то необычайное, потому что это совершенно необычная работа, и она действительно была необычная. Вся страна, телевизионная страна, и иродийная страна, можно сказать, она стояла на ушах, потому что собирались лучшие силы со всей страны. Внимание! Говорит и показывает Москва. На большой спортивной арене центрального стадиона имени Ленина начинается финальный матч по футболу седьмой летней спартакиады народов Советского Союза. Лучшие операторы, лучшая техника, лучшие журналисты, режиссеры. режиссеры звукорежиссеры. Да, да все профессии они собирались. Из них составлялись бригады по видам спорта. И вот они проходили такое вот обучение перед Олимпийскими играми. Поэтому мы, э -э -э, э -э, так сказать, мы понимали, э -э -э, что э -э -э, все будет необычно. И сама Олимпиада необычна, и сами сама работа необычна. Но ну, а что касается Москвы... Ну да, вы знаете, постепенно Москва менялась, она стала чище, свободней. А Как-то появились из тех людей, которые помнят эти годы, там, конец 70-х, угу. начало 80-х, это же расцвет застоя, можно да, так да, сказать, да, да. да там, угу. Леонид Ильич Брежнев угу. и так далее. А, и начали, вдруг, неожиданно начали в магазинах появляться какие-то продукты необычные. Ну, финны нам помогли. Да-да-да, финны нам помогли. И, там, И да. Они, знаете, еще чем удивляли? У меня-то это тоже детство было, я заканчивал школу. Прежде всего, ну, как на все, во всем Западе, упаковкой. Да, вот оберточка, вот, ну, вот наши конфеты-грохотульки, которые набирают... Э, вот этим Но ковшом. Вот то, от а чего них, мы это... с вами сегодня отказываемся, потому что это химическое, да? Вот тогда это было необычное. Было Совершенно А я, знаете, еще хотел о чем спросить. Все-таки город же менялся и инфраструктурно. Нужно же было коммуникации дороги, аэропорты подготовить. Ну, про стадионы мы сказали. Телевизионный центр технический новый, который почему-то сейчас у нас называется АСК-1. Вот это убогое название. Аппаратно-студийный комплекс. Да, ОТРК. Он даже одно время переводился как «Олимпийский». Нет, он всегда переводился как «Олимпийский телерадиокомплекс». радиокомплекс. совершенно другое название и статус, другое. Ощущение другое. Он есть до сих пор, мы там работаем, вот эта часть канала «Матч» там работает сейчас. Нет, ну понятно, но по тем временам, конечно, ну как... Шереметьево было Шереметьево. построено, гостиницы. конечно, гостиницы были какие-то построены. Нет, но ну, инфраструктура... Всего хватало, всего хватало, абсолютно. Но денег же не жалели. Бы было для того, чтобы показать лицо Москвы, лицо страны, конечно, денег не жалели. Опять-таки, общаясь с друзьями вашего поколения, с верстниками, было вот это ощущение радости Почему вопрос задаю? Потому что я последние годы наблюдаю, что, например, в Афинах греки недовольны были Олимпиадой Там бастовали и так далее Лондон, Китай с обняком Лондон, вы знаете, как был сделан Лондон? Вот вам отдельно Олимпийские игры Все ходили по своим коридорам, все замечательно по-британски сделано И отдельно живет Лондон своей жизнью, которая абсолютно их не трогала то есть они смогли так развести. То есть не нет, было... Ощущения. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Бразилия. Бразильцы не смотрели открытие Олимпиады своей. Мы сидели в ресторане вечером. Да. Мы одни русские остались смотреть. А бразильцы за час ушли. Они не видели, как их команда вышла. Нет, в Москве все было по-другому, Володь. Так. В Москве э, народ ждал Олимпиаду. Раскупались билеты, люди ходили. Э, значит, вот когда начали приезжать спортсмены, да делегации народ собирался и это были невымученные какие-то сборища да, да, да так сказать а это вот на вот народ так хотел им хотелось посмотреть на этих людей на команды на эти побывать на олимпийских объектах в олимпийской деревне но ну, в общем нет москва и москвичи и очень гостей много было Uh -huh. Из других городов приезжали специально, ждали Олимпиаду. Нет, Олимпиаду ждали. И Олимпиада была долгожданной, любимой и очень-очень радостной такой. Теперь немножко назад, до Олимпиады. Приход в профессию. Как вообще вы оказались в сфере медиа, журналистики? Из чего начали? Моя мама, она работала на радио. Uh -huh. э Тогда еще не было и «Маяка» даже, тогда были э, «Последние известия» назывались. Если вот получается... она меня просто привела однажды, познакомила э, с небезызвестным а, вам и очень известным в мире журналистике, журналистом и руководителем тогдашним Юрием Александровичем Летуновым, mm -hmm. э, человеком, который создавал «Маяк». Радиостанцию Маяк, человек, который создал программу Время. Uh -huh. вот. А мне было 16 лет. Она меня привела, познакомила с ним, они дружили. И Юрий Александрович меня спросил, ну чем ты хочешь, чем ты хочешь заниматься? Просто я так применить. Нет, просто было? так, нет, uh -huh. просто так. Я говорю, я вообще спортсмен. Я действительно был спортсменом, я занимался легкой атлетикой. Прыгал в высоту, был чемпионом Москвы среди мальчиков Потом сломал ногу Ну, в общем, там целая история, неважно Играл в баскетбол Я говорю, я в душе спортсмен Он говорит, ну тебя в спортивную редакцию сейчас отведу И нажал на кнопочку и пригласил к себе Замечательного человека Шамиль Николаевича Мелик-Пашаева Зав. Отделом спорта радио а потом и телевидение. А потом и телевидение объединенного mm. отдела. Очень известный человек, потому что он племянник известного дирижера mm. Мелик Пашаева, так сказать, великого mm. дирижера. Вот. И вот, вот Шамиль Николаевич Мелик Пашаев, он говорит, ну пойдем со мной. А я еще ничего не решил для себя, я mm. просто пришел в гости на радио. Вот он меня пригласил, позвал, расспросил, и говорит, ну, приходи, будешь у меня тут на побегушках. И вот я с 16 лет, после окончания школы, был на побегушках, uh -huh. потом ну, есть, побегушки превратились в первое задание, значит, написать заметку, потом э, взять, э, там, я не знаю, сколько, Огромный килограммовый аппарат, аппарат «Репортер-3», там, или даже два еще я который весил килограмм 30. Видите, вот, друзья, как получилось... изменилось время. Вот сейчас журналист может с телефоном приехать да. и записать интервью, а тогда техника была Агрегат, большая. Тяжелая. Его надо да. было еще донести до места события, а потом и настроить производили, еще. Да, производили мы технику. То есть, чтобы не говорили. Ну, Репортер, да. чтобы не говорили, что мы только колоши делаем, мы технику делали, делали. и родийную. И сложнейший телевизионную А, технику. ну вот наверняка ты не знаешь о том, что была и выездная техника. Да. Не просто. Как и это назывался... Автобусы вот эти. Да, это назывался Танваген. Угу. Вот этот Танваген, э, на нем выезжала целая группа. Там была... Э, там были микрофоны, ну, все, что необходимо. Фактически мини-студия такая. Мини-телецентр. Такой. мини радиоц а, это а, на да, радио было. Да, это да, на, да, радио на радио был на радио. да это был вот э, такой мини студия радио студия вот э, значит э, но на проводах никаких э, mm -hmm. э, та как мы сейчас беседуем mm -hmm. у нас радио петля это называется mm -hmm. а, а оператор может нас снимать откуда угодно все равно звук mm -hmm. будет yeah. идти тогда а раньше нет, все на, на проводах мы были пристегнуты тут Корреспондент выходил из этого анвагина на место события, стоял, там что-то говорил, там рассказывал, брал интервью и так далее. Но был привязан этим шлангом к этой мини-студии. Вот так это все началось, это было в 1963 году. Вот я родился как раз. Скажите, пожалуйста, а кто был вашим учителем, если таковой был? Во-первых, у меня было много учителей, потому что мне очень повезло, я был, естественно, самый юный Самый молодой в этой редакции оказался, и э, в это время э, там, ну, к сожалению, заканчивал свою м, творческую карьеру и жизнь, в том числе, Владимир Святославович Синявский. Mm -hmm. Наш первый советский комментатор и так далее. Основоположник, по сути дела, спортивного ну, репортажа. Да, он, он человек, который выводил всех, в том числе и озеро. Uh -huh. И, может быть, Николай Николаевич, его советы и не нужны были, на самом деле. Uh -huh. Но он к ним относился очень уважительно, потому что все-таки это был Синявский. Uh -huh. Человек, который работал во время войны, который потерял глаз во время войны, uh -huh. который был ранен в ногу. Ну, в общем... Владимир Вячеславович, это, конечно, уникальный был человек, потому что его голос знала вся страна, так же как голос Левитана, Высоцкой, этих знаменитых дикторов. Вот. это было одно поколение. Идет девятая минута игры. Мяч попадает к одному из полузащитников Динамо. Он откидывает его. Вескову, тот назад Сергею Славьево, отначал Сергей Славьева, от тот обратно его в вот Дескову, Десков сильно бьет вперед, Бесков дает правому инсайту, затем подбежавшему сюда, дает направо, краю, к левому инсайту, опять направо-правому краю, противно, тот продвигается вперед с мячом, вот он подходит к штабной площадке, вот он входит в штабной площадь, откидывает мяч. А лева Сергей Славьва удар! У меня Шамин Николаевич прикрепил к нему ученику. Ну, собственно. Как учеником? Ну, носить за ним портфель, значит, там, uh -huh. за Владимиром Стаславовичем. Я носил портфель и брал с собой вот этот самый знаменитый репортер туда. И вот он, когда вел репортаж, он сажал меня рядом, и обычно это был второй тайм на футболе, а первый он меня заставлял что-то говорить. И вот, когда я начинал что-то там, говорить, пытаться uh -huh. комментировать этот футбол, там, мяч направо, мяч налево, он мне, как я делал замечания, так сказать, потом это самое, говорит, ну все, ладно, на сегодня достаточно. Все, потом продолжим. Кубок Советского Союза по футболу. Трибуны центрального стадиона «Динамо» заполнили десятки тысяч зрителей. Сегодня последняя, финальная игра. Во многих городах страны сотни тысяч радиослушателей ждут эту игру. А москвичи имеют даже возможность посмотреть ее на экранах своих телевизоров. Из 17 тысяч команд, принявших участие в этом году в розыгрыше Кубка, остались две команды. Это команда общества Зенит, Кубышев и футболисты Московского Динамо. Потом Николай Николаевич Озеров, безусловно, конечно, талантливый просто человек и очень добрый, отзывчивый, конечно, он делал какие-то замечания, что-то чему-то меня учил. А вообще, вот вся эта команда. Это были замечательные люди. Уважаемые друзья, вот обращаясь к нашим зрителям, молодым э, спортсменам и вообще, кто смотрит наш канал, э, вот обратите внимание, что значит быть учеником Озерова, быть учеником Синявского. Это вот сравнить э, в спорте, это э, быть-то при бегушках поначалу у Тарасова, знаменитого тренера, у Чайковской, знаменитого тренера, у Винер Ирины Александровны. Это вот таких грандов, которые, в общем-то, создают это направление этого вида спорта. И вот, собственно говоря, вы посмотрите обязательно в интернете, сейчас такая возможность у всех есть, того же Синявского. Человек вел парад победы 1945 года, комитет, и парад 1941 года, когда вот под Москвой уходили наши защитники. И вот эта тяжелейшая битва вот под Ржевом, Волоколамск, в общем-то, вообще у Москвы. Вы правильно сказали, что он и ранен был. И вот этот человек, родившийся в Российской империи, состоявшийся в Советском Союзе, ставший звездой, основоположником значит, нашего комментаторского искусства. Ну, а мы продолжаем. продолжаем. Итак, какие задачи именно профессиональные ставились для, для показа? Олимпийских игр. Вот вообще вы в курсе были, как строился процесс, что обсуждалось, как вы должны Конечно. показывать? И потом непосредственно перейдем к вашей личной задаче. У вас же там был отдельный фронт. Да, да, да. И так вот начнем с общего и потом частного. Конечно, мы были в курсе всего, потому что э, ваш отец, Александр Владимирович Иваницкий, олимпийский чемпион, э, который возглавлял тогда спортивную редакцию, объединенную которая готовилась к московской олимпиаде, мы постоянно собирались, у нас были чуть ли там, ну не каждый день, но каждую неделю это точно были сборища. Летучки они называют, летучки, да. да, и мы на этих летучках детально разбиралось каждое вот направление. Ну во-первых, как я уже сказал, собирались лучшие силы со всей страны, составлялись бригады. Вот сколько видов спорта, столько было бригад. Ну, естественно, так, Олимпиада так по программе выстроена, что один вид спорта завершается, другой стартует, и бригада переходила, как бы, некоторые бригады переходили с одного виду спорта. Могла бригада вести да, два вида конечно, спорта. Да, конечно, два вида спорта, но не более mm -hmm. того, вот, потому что, ну, скажем, там, футбол нельзя уже было, как-то никто не переходил, mm -hmm. какие-то есть, были еще виды спорта, которые все баскетбол, волейбол, которые длятся ну, все игры. Конечно, мы были в курсе, и, э, значит, все знали практически всех людей, которые должны были участвовать, и режиссеров, и спортивных журналистов из других республик, которые подключались к там, так сказать, тоже в качестве комментаторов или редакторов, ну, в разных ипостасях. Шла работа по расстановки камер на олимпийских объектах, по показу, по системе показа. Все-таки нельзя забывать, что это были наши советские передвижные телевизионные станции. Угу. Наши советские мы одно время очень боялись за качество. Какое будет качество? Потому что все-таки картинка отдавалась. Международная, международная да. картинка, и вот она как раз эта картинка со всех объектов, она как раз и приходила в олимпийский телерадиоцентра, о котором на вы говорили, да. да, на улицу Королева, и там же находился собственно и все иностранные агентства и телевизионные агентства, которые принимали эту картинку. Некоторые вели репортажи прямо с объектов, а, да. С объект. а кто Некоторые кто-то кто под картинку, как говорится, прямо оттуда там. Когда часовой поезд, другой mm -hmm. и так далее и так далее. Вот, то есть э, вот это Олимпийский телерадиоцентр, собственно, и был центром телевизионным, который вещает на весь мир. Вот телевизионным так. центром мира. Да, мира, мира да. В, в, в то вот эти две недели Олимпиада, если мне не изменяет память была с 29 нет, с 19 по 3 августа совершенно верно вот с 19 августа вот эти дни Москва стала центром мира по сути дела а вы вы вот непосредственно за какой фронт отвечали работать ну я тогда был как бы комментатором по фехтованию у меня mm. значит я готовил фехтовальную бригаду но, к, э, не к сожалению, а, наверное, к счастью, а, может быть, и, и то, и другое, на самой Олимпиаде мне не удалось поработать на фехтовании. Э, там была подготовлена бригада, редакторы, комментаторы, они очень хорошо справлялись без меня. Все было налажено. Вот. И фехтование прошло безукоризненно. Тем более, что наши фехтовальщики на Московской Олимпиаде высвали ну, шикарно, да, так сказать, да, блестяще да. совершенно. А у меня было какое-то спецзадание, так сказать, спецзадание, которое вот мне поручило руководство спортивной редакции совместно с руководством творческого объединения «Экран». Нам предстояло сделать, делать каждый день, каждый день Олимпиады специальные выпуски, которые назывались «Саммари», «Кино-саммари». Тогда по Олимпийской хартии мы должны были снимать на каждом объекте, потом сводить это все вот в такой 10-минутный блок, киноблок. Потом, значит, все это тиражировалось и на самолетах отправлялось Но в разные страны. Да? да, сегодня это кажется смешным, потому что ты включаешь там, ватсап или скайп, или да, да, или, или, по интернету как, просто да или просто по интернету, и ты передаешь все это, какое кино, какая кинопленка, кажется, э, ну, все это древностью какой-то, ну, на самом деле, так и было, вот, потому что последний раз в Москве снималась кино, -самбри. потом уже уже На через, от, да, конечно, уже в Лос-Анджелесе, да, в Лос да, да. 84 где мы не участвовали, да. даже как американцы да. не участвовали в 80-м, а там уже не было кино, да. потому что это был как-то уже вчерашний день. Но тогда, в 80-м, надо было делать это. Надо было делать. Поэтому вот меня назначили руководителем этой бригады. Мне было придано 20 киносъемочных групп, а это значит 20 операторов, 20 ассистентов, 20 звукооператоров, 20 корреспондентов. Угу. Вот, представляете, такая... Это, это выездные. Это выездные, а еще да. на Олимпийском телерадиокомплексе... Еще 20, 20 специальных монтажных, монтажах, где нет. сидели монтажницы, ждали приезда этих групп. Вот... Был задействован весь про, э, проявочный комплекс, так сказать. Ну... А как отправлялся материал? А, ведь четыре города было задействовано, а помимо Москвы, еще Таллин, где все э, парусные состязания, и футбольные, это Минск-Киев и Сан... Ленинград тогда. Да, Ленинград. Ну, э, дело все в том, что тут немножко мы, наверное, лукавили чуть-чуть. Предварительные матчи мы не снимали. Потому что в эти 10 минут ежедневных, конечно, предварительные соревнования не входили. Каждый день финалы. Э, ну, Квинтсенция, да, квинтесенция, э, самые рекорды, так сказать, золотые медали, комплекты наград, ну и если, так сказать, матчи какие-то необычайные, предположим, там играет в волейбол там России Бразилии там или там да, еще Югославия ш... баскетбол да да играют, да Югославия баскетбол баскетболе. там что-то в, что в этом роде да, вот. лидеры когда встречаются до финала ну конечно это снималось естественно вот. ну а в Таллине регата это <смех> Парусный спорт это спокойно, я Снял несколько планов вдалеке Там Понятно. на Балтийском море они плывут Сразу на будущее Да, да а ты под это можешь рассказывать все, что угодно Понятно. Сказать, вот а, Сергей Евгеньевич, как складывался день? Я так понимаю, что и мы с вами общались Что вы, собственно говоря, находились только в этом ОТРК Олимпийском телерадиоцентре и как вы вообще процесс контролировали, как вы понимали, куда нужно ехать, что Но, снимать? Ну, понимаете, дело все в том, что руководитель бригады, у него какая задача? Пока я не узнаю, что все эти копии, а их я не помню, дело больше ста этих копий, пока они все не отправлены, я просто не имел морального права куда-то уходить из этого здания. А ведь заканчивали последние соревнования, заканчивались там довольно поздно. Это было где-то в районе там, 10 11 угу. вечера. Значит, когда приезжала группа, мне Тоже надо полночь. было срочно. Это полночь, там уже на следующий день начинался. Надо же было это потом все смонтировать, свести в ролик, оттиражировать и потом уже отправлять. И пока я не узнаю, что все нормально. Я не мог уйти с работы. А это было уже два-три ночи. А какой смысл уходить с работы, если в 7 утра первый выезд, <свеч> э, первый группы? То есть вы там ночевали? Ну конечно, ели? у меня ставил диванчик какой-то маленький, <свеч> такой, э, кожаный. я на нем там э, сам пижачком на, накроюсь <свеч> и э, поспал 3-4 часа <свеч> и вперед. <свеч> Процесс планирования, то есть вы практически знали каждый день, понятно, что разыгрывается на Олимпиаде, но сложно же управлять процессом, понимая, что вот там будет мировой рекорд или вот готовится уже близко, а это же важно снять и чтобы это Да, попало. приходилось просчитывать, приходилось просчитывать. Ну, две вещи, как бы. Ну, во-первых, мы были все в теме, мы пошли все виды спорта. И были хорошо, в общем, подготовлены тогда. И э, второе, э, ну как, у меня в кабинете стоя, стояло несколько э, телевизоров, мониторов. Mm -hmm. На них шли Именно изображения с трансляции. объектов. Uh -huh. да. Это были уже телевизионные трансляции, которые приходили в Олимпийский телерадиокомплекс. И я смотрел эти соревнования, я смотрел и видел, что да, вот готов кто-то там там, сальников, там, или кто-то еще, готов человек, назревает, что-то назревает. И у нас тогда, конечно, не было мобильных телефонов, не было такой связи, но нам выдали на Олимпиаду вот такие какие-то аппараты, э, которые, я не знаю, как они назывались, воки-токи, воки-токи, да. которые хрипели, сипели, так сказать, как-то, я не знаю, что из себя извергали но это все-таки радиосвязь Но да на, ну на какое-то расстояние но ну, нам хватало там до Лужеников там до лужеников хватало самое главное ну до олимпийского там или еще куда-то даже до стрельбища в мытищи хватало угу. ну вот приличные да ну какие-то были там современные по тем временам аппараты ну, передовые. Да, передовые передовые да. да передовые ну вот мы начали вот операторы или корреспонденты мне звонили, что делать не звонили, если... связывали да, не звонили что делать, если там меняется ситуация ну мы обсуждали это я принимал какое-то решение, давайте вот это вот интервью обязательно вот это крупный план обязательно вот так вот проходил творческий процесс еще отметим, что у Сергея Юрьевича как раз в эти дни родилась дочка она ну, не так, совсем, она после родилась, а, а, но же, она могла родиться могла в любой родиться. момент. То есть это отец, который и не мог, так сказать, быть дома, что называется. Ну да, она родилась буквально через несколько дней после Олимпиады, но я был готов морально стартовать. Сергей Георгиевич, вы все-таки должны были контролировать процесс, но болельческую натуру тяжело убрать. Вы видели практически все, получая все трансляции со всех объектов. Вот для вас, кто был героем, спортивным героем? Вот понимаете, на каждой же Олимпиаде есть. Вот в Риме там Власов, там в 72-м году наша баскетбольная сборная, вот этот трехсекундный очковый бросок. Да. Значит, где-то это Санеев, там трехкратный олимпийский чемпион. То есть вот кто был... Героем Олимпиады, прежде всего из советских спортсменов, кого вы выделили? Думаю, один? Я все-таки думаю, что э, Владимир Валерьевич Сальников. Сальников да. Да, три потому, медали что, олимпийские. Во-первых, это три медали, во-вторых, это полторы тысячи. И это не хухры-мухры, да. ну и 800, там разные дистанции. Это было очень а тяжело. А эскафета 200. Да. Эскафета, это все было очень тяжело. Потом, дело все в том, что я незадолго до начала Олимпийских игр, я снимал о нем передачу. То есть у вас личное отношение у меня, к нему У меня появилось... было к нему личное отношение, потому что я познакомился mm -hmm. с его женой Мариной. Mm -hmm. Я узнал всю эту историю его перехода от, от одного тренера, тренера да. к другому. Попытка вернуться. Да, все вот эту кухня. Это драма для да, это спортсмена. Да, это вообще, так сказать, там много было драматичных моментов таких. Да потом они были очень симпатичные люди. Посмотрите да. обязательно фотографии да. Сальников, Владимир Сальников. Да вообще всех наших олимпийцев посмотрите. Это вы знаете, как Гагарин в свое время, да? да вот эти лица, да. эти молодые ребята... Удивительно красивые, удивительно. Ну, они были красивые, умные, эрудированные все были. И э, вот я никак не могу понять, почему Сальников, я говорю. Потому что, казалось бы, вот в такой обстановке нервной, да, человек должен терять что-то. Угу. А он что-то приобрел. Может быть, это была любовь, да. Мы, я не знаю, мы вот сейчас, трудно сказать, может быть, это... Но, но это было это было какое-то вдохновение Сергей Юрьевич, э, вот вопрос все-таки к той эпохе и э, к вашим коллегам телевизионным, когда вы уже работаете на Олимпиаде Московской готовились после что из себя представлял вот комментаторский цех, эти звезды вот мы уже фамилию Озерова назвали а ведь там и Георгий э, Сурков, Сергей Сеанс э, э, Еремина, э, Нина, потом Маслаченко, Майоров то есть ну вот что это за э, люди? Это действительно вот небосла. Потом Дмитрий Дмитриева пришла. Чуть позже, позже, да, да. попозже. Ее ну, вот, да, вот, вот именно... Николай Николаевич привел. Озеро тоже, да. Естественно, да. Вот. А, ну, что это за люди? Ну, во-первых, я уже на, на, назвал это слово команда. Да? Uh -huh. Вот я был самый молодой, но вы знаете, после нескольких лет работы. Они тоже были молодые. Угу. Они ведь тоже были чего? молодые. Нет, возраст, они, а, они просто а, были ну, общем, молодые. Да, да. да, потому Но что... уже маститые. Нет, но они, во-первых, многие из них были маститы в спорте, как Нина Алексеевна, например, Еремина. Она пришла там, неоднократная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, конечно, сказать, она была у нас не, не просто комментатором. Она была очень красивой женщиной. Угу. Эффектная Владинка, женщина. Она яркая. Она да. всегда одевалась шикарно, угу. в, в блестящих каких-то невероятных костюмах ходила. В нее было влюблено половина радио, а потом и телевидение. Угу. Мы были все друзья и, э, как бы, конечно, очень уважительно относились друг к другу. Особенно, если это касалось там дебютов, да, каких-то еще вещей. А что это были за люди? Ну, вы знаете, ну, наверное, их сегодня можно назвать звездами, но вообще это были очень добрые, хорошие, отзывчивые люди. Прекрасно знали свои виды спорта, значит, болели, переживали за эти виды, старались проталкивать эти виды в эфир, так сказать, как можно больше получить эфирного времени на свой вид спорта отстаивали свои какие-то взгляды и были очень грамотные и интеллигентные люди, я бы сказал. Вот интеллигентность – это была отличительная черта этого поколения. По крайней мере, в эфире вы бы не услышали никаких криков, воплей, так сказать, каких-то невероятных этих... Я не знаю, ну, вообще-то ему это пускали, и Николай Николаевич отличался, и э, да, но Нина это... Еремина во время финала-то 1972 -го года. А? вот, это была одна, одна из историй, которую я хотел рассказать, она mm -hmm. не с 1977 -го года, а... да, -го -го, да, года, Да, 7 2 года, когда мир. наши играли с американцами, она в конце кричала, да, она буквально кричала. 4950 впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Гедешко. Три секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа. Ее можно было понять. И мы все кричали, сидя у телевизора, потому что это фантастический матч был да, на самом деле. Да. А, но дело все в том, что мало кто знает, что Нину Алексеевну, наш любимую. После этого вызвал на ковер Сергей Георгиевич Лапин. Председатель Радио. Да, да, телерадио. председатель гостили радио. Тихонечко мы ее провожали к Сергею Георгиевичу. Ну, в общем, так сказать, желали ей удачи, потому что вызов на ковер это было серьезно тогда. Вот И за эти Сергей эмоции. Да? Георгиевич, да, член ЦК партии, он тогда за этим делом следил. Да, но с ней поговорил, сказал... Наверное, она ему нравилась, mm. ну, и как человека, и как комментатор. Вот. Сделал ей замечание, что в этом... вообще не надо этого делать. Не наш стиль, Не да? надо, не надо, но это не наше, мы mm. спокойные. Даже когда устанавливались мировые рекорды, там, Брумель брал какую-то фантастическую mm. высоту, и, казалось бы, в это время Курашову Александ... Александру Курашову нас было кричать, да, там? Mm -hmm. Сегодня это была там, фантастика, там это невозможно, там все. Нет, это было все спокойно. Да, молодец, Валерий Брумер, молодец. Вот, настоящий советский настоящий, человек. Настоящий спортсмен, да. Настоящий, так, боец. Взял, решил и взял высоту просто. Вы так лаконично уже перешли к теме э, баек спортивных. Я хочу тоже попросить вас вспомнить. Потому что с каждой такой уникальной фигурой, кого мы назвали, кого не назвали, еще вот Перетурина я э, не упомянул. Нет, мы Спары Я, да, да, надеюсь, их родные и близкие не, не обидятся. А, а, значит, вот был такой киевский а, комментатор, замечательный журналист Валентин Щербачев. А, с, с ним да. такая байка, 92-й год, команда Мой СМГ. приятель, кстати. Да. Очень Привет передаем, приятели. если увидит да. Он комментировал дзюдо А это мое, мой вид спорта да, да, И да, вот да, у да. нас первая олимпийская медалистка Ленинградка Лена Петрова Борется за бронзу еще вот. Ага. А дело в том, что Лена Она темнокожая спортсменка Ну да, так да, и да, случилось да. да. А соперница, по-моему, немка была И Валентин не мог предположить Он так сильно не следил за дзюдо И вот он все пять минут болел Вот за эту Светлую, тогда все в белых Да, Да-да, он бороли. думал, что это Лена Петрова. И вдруг он понимает, что выигрывает -то вот это-то как бы не наша, А потом объявляет, что Лена Петрова наша. Короче, очень смешно было, как, когда он догадался, что она наша. Была замечательная история. И вторая, я вот подводя к этим байкам, Нина Еремина, великолепная, ведя программу «Время», ответственнейшая вообще программа в новостях, попадается событие из города Сыктывкар. И у нее вот этот речевой засыпает. Да? А шерсы. И я вас говорит, пугай, да. <сесс asteroid> на севере там прошло. <maple> да, да. Вот какие байки с нашими э, знаменитыми комментаторами? Володь, вы знаете, значит, во-первых, э, ну, во-первых, в нашей редакции спортивной, что э, на радио, что на телевидении, а потом в объединенной редакции, но.. Э, ну как бы царствовало чувство юмора, mm -hmm. потому что юморные были все, шутили над всеми, подшучивали, чего только mm -hmm. не делали. Ну, э, значит, э, вы знаете, э, что э, у нас был такой комментатор, который вел плавание и водное поло Володя Рашмаджан, да, да, Владимир да. Рашмаджан. И вот мы готовили очередной выпуск спортивного дневника. А он, он армянин, и с этим ничего не поделаешь. Вот. Он замечательно совершенно говорил по-русски, но все равно, так сказать, случались и казусы с ним. И вот, значит, он обычно любил очень лирично рассказывать о каких-то видах спорта. И вот он поехал на художественную гимнастику и сделал там запись в общем, запись делал на художественной гимнастике, как обычно на радио делалось, а потом написал текст и начитывал этот текст под, этот, под эти шумы, под эти там, это потом интервью какое-то брал. И вот у него был, была такая фраза, что в зале как будто пахнуло весной. Угу. Не пахнуло весной, пахнуло, да. да, а пахнуло весной. Пришел Главный редактор, который по значит по национальности тоже был армянин, Мелик Пашаев, Шамин Николаевич, который послушал и сказал, алло, сказал один армянин, другого алло. Не пахнуло, а пахнуло, наверное, слушай. Вот, тот был это сам. Вот, вот такие забавные сценки, значит, они были довольно часто. Значит, однажды был вплоть я чуть не сорвал эфир угу. да, значит в нашем замечательном останкине я работал редактором на программе время и значит, выходили у нас спортивные выпуски я уж не помню как они назывались то тоже видимо какой то спортивный дневник телевизионный вот. Они у нас были так выходили, то в прямой эфир, то был, то запись, вот. Но поскольку, поскольку тогда не было такого строгого какого режима и так далее, у нас вот эти студии, они не закрывались, угу. и милиционеров никаких там не стояло. Просто, сидит. да, просто висела, висела табличка, что. Не входить. Да, да не И идет, идет эфир, да, там эфир ну и народ не входил я вот отработал очередную свою программу времени помню с каким-то комментатором а, а этот самый выпуск вел николай николаевич озеров а редактор у него был известнейший наши комментатор и один из моих любимых учителей на Александрович Демарский. Mm -hmm. а, вот и а, они друзья друзья с юности вот, и один у другого э, редактор. И вот Озеров сидит э, за столом, в студии. Перед камерой. Перед камерой, да. А камера огромная, тяжелая, вот с такими колесами, вот с такими... Э, Рельсами э, Да, там, видите, такие да. там, со всякими штуками. Она э, под камерой сидит ну Александрович Дымарский. Суфлер. Да. Э, те, э, как он сам себя называл, дым-суфлёр. суфлер и держит бумажку с текстом начальным, он ее держит, и Озеров э, читает по этой бумажке. Не было тогда телесуфлеров, там э, каких-то еще, таскать подсказок не было. Э, 90% было импровизации, но вот они придумали между собой, эти два друга, они придумали, что один будет э, держать бумажку с текстом чтобы было без сучка, без задоринки. Я в это время закончил работу в другой студии с программой «Время», значит, и, и решил их навестить. И, и захожу в эту студию, и иду, а студия огромная, а выгородка для спортивной э, дневника небольшая, так сказать, стол, э, стульчики и камера, там, две или три камеры. — Сквозняк устроили. — Да, да. И я, я иду по, по этой студии, э, значит, и вижу эту картину когда Наум сидит и держит эту бумажку. Мне стало смешно. А, и я увидел... но я все-таки телевизионный человек, профессиональный, я, э, а Озеров что-то начал уже говорить. И э, э, я понимаю, что я мешать им не буду, но я Дымарскому показываю. Я говорю, вы что, вы с ума сошли, что ли, с этой бумажкой сидите? Я говорю, ну, я шучу, э, как бы с, не, с ними... А он был страшно смешливый человек, ему можно было палец, пока он хохотал до упаду, и он начал трястись. Ага. А смеяться нельзя, Бумажка еще смешнее. Да, да, он начал трястись от смеха, бумажка тряслась, Озеро потерял абсолютно нить этого текста, оказалось, что это не запись, а это прямой эфир, Ой, и он начал вести такую... А калисицу, а ему надо было сюжет подвести. И он его подвел так, что э, в аппаратный никто не понял, что надо запускать видеозапись в это время. Они на свой страх риск что-то запустили. Ну, короче говоря, я ушел, а я, не, а я не понял вообще, что происходит. Ну, насмешил и насмешил. Они меня искали по, всей, по, по, по всему останке. Потом побить хотели, да. Да, побить хотели, да. Но потом оба и тот и другой эту историю рассказывали со сцены. Сергей Юрьевич, и вот мы подходим к финалу нашей программы. Вот вы огромное количество материала снимали, а вы выпускали каждый день 10-минутный ролик. Куда весь этот материал потом делся, и что и в итоге из него получилось? Ну, вот получилось так, что в процессе уже вот этого выпуска этого руководству пришла в голову идея, что надо сделать фильм. Все-таки итоговый какой-то фильм. Тем более, что лучшие кинооператоры работали на этом деле. Действительно, кадров осталось очень много. Но э, хотели сделать такой фильм прямо буквально через несколько дней по окончании, э, по следам Олимпиады, чтобы вот, вот она еще дышала эта Олимпиада, mm -hmm. Mm -hmm. она еще была жива и в сердцах, и в умах, и чтобы вот этот фильм как бы завершал вот весь этот проект Теле... на телевидении. Mm -hmm. Ну, дали нам такое поручение, назначили специальных людей, начали собирать материалы, и вот мы, значит, через как-то все вместе плюс нам еще помощников прислали дополнительных к моей бригаде, вот, значит, вот выпустили этот фильм документальный часовой, который на, назвали мы его Олимпиада ты прекрасна. Семгиев, для вот. меня удивительно, ведь это гигантская работа, а вы его сделали буквально вот что называется на закрытии Олимпиады там, да, через, несколько да, дней. через несколько дней. Почему? Было. У меня личный опыт был, я работал просто, и зрителям скажу, в киноредакции, мне так вот довелось в 90-е годы, и мне было с чем сравнить. Я там числился, а работал в спортивной редакции, но периодически туда приходил. У -у -у. Вот они свои фильмы делали там по полгода, и когда я молодой, наивный 30-летний говорил, а что так долго-то? меня испепеляли взглядом мы объясняли, что мы делаем кино. А я не мог понять, что мы, приезжая из соревнований, по сути дела, делаем такое же кино, но в течение недели. Ну, потому что через две недели, через месяц уже не актуально. Если у тебя прошел чемпионат мира, вот тебе как бы вот это кино, вот по борьбе предположим, надо рассказать, вот пока свежее оно. И, и я к чему это веду? Что вот Считается, что спортсмены, как бы вот люди, имеются в виду и в телени второго сорта. А на самом деле мы же работаем в экстремальных ситуациях. И вам пришлось выбирать ну, из километров уникального материала и найти самое лучшее, написать сценарий, понять, как складываться будет с музыкой. Ну, во-первых, Владимир Александрович, я немножко, несколько слов защиту киношников да. скажу, во-первых то что они снимают кино это верно это верно и в общем-то если в титрах конечных этого фильма конкретного олимпиада ты прекрасно первый стоит моя фамилия это не означает что этот фильм сделал я конечно я имел к нему отношение и достаточно большое но, понимаете, это был колоссальный коллективный труд, очень опытных, проверенных так сказать, работой и жизнью людей. И были прекрасные звуковики, которые подбирали шумы, были так сказать, музыкальные оформители, которые подбирали музыку. Ведь там использовалась музыка. И та олимпийская музыка, там Пахмута и Добронравова, mm -hmm. там эти были и песни, других авторов, да, да, и других авторов, там э, стихи Евтушенко, так сказать, mm -hmm. и так далее. Там много что было использовано. Это огромный коллектив. Э, да, это был огромный коллектив. И, этот, и там были опытнейшие монтажницы, которые, так сказать. По частям собирали, потом... Mm -hmm. э, Все в здесь, единое целое. Да, да, Из да. да, да и вот эти кусочки делались, потом собирались, и фильм был готов. Э, вот. Ну, и, конечно, по сравнению с этой эпопеей, которую снимал э, родной брат э, Николая Николаевича Озерова, Озеров, да, Ю, Юрий Николаевич Озеров, конечно, наш фильм, может быть, он был... И не такой грандиозный, и масштабный, но его прелесть заключала в том, что, вы уже сказали об этом, о том, что он вышел через несколько дней после mm -hmm. Олимпиады. А Озеров через год. Да, через и вышел год. на первом, ну, тогда другого-то канала, собственно, и не было, был первый канал, mm -hmm. и вышел, и вся страна смотрела, и, в общем... Нельзя сказать, что мы на следующий день проснулись знаменитыми, но, по крайней мере, на следующий день нам уже вручили грамоты. Mm -hmm. И Сергей Георгиевич Лапин от ЦК партии, так сказать, там, от руководства, mm -hmm. от этого нас поздравил и сказал, что молодцы там ребята, поработали отлично, mm -hmm. вот вам грамоты почетные, так сказать. Самый Иногда удачный далее. кадр на ваш взгляд, сцена э, в фильме Олимпиады. Ты прекрасно. А там э, все. Э, люди, которые <смех> не нет, нет. Но мне бы хотелось сказать все. Но, э, но я назову один план, который, так сказать, зритель и сам отметит, если будет смотреть этот нет. фильм. Это когда э, олимпийская мишка во время закрытия улетает. Это со стадиона в небеса, куда-то там далеко-далеко. Вот. Зрители смотрят, так сказать, наблюдают за этим. И э, я уже не помню, кто из операторов. Вот уби меня бог. Я... Да простит меня этот человек, потому что это гениальный план. Он увидел женщину, которая сидит на трибуне и плачет. Она смотрит на эту Мишку и плачет. Рыдает буквально. И вот это... Слезы ее, этот улетающий мишка, эта ностальгия, и, и, и вся эта музыка, да, там, «До свидания, Москва», там, и, и так далее, и все это вот слилось, так сказать, в одно, и вот этот план вот этой женщины, я не знаю, кто она, откуда, из какой страны да, она приехала. органично все получила. Да? Ну, он запоминает, он, он такой, это план, который остается, ну, вот таким... Вечным. Ну что же, уважаемые телезрители, мы заканчиваем нашу программу. Я настоятельно рекомендую вам, особенно молодым ребятам, девчонкам, посмотреть вот этот фильм «Олимпиада. Ты прекрасна». Вы увидите вот героев той эпохи, вы окунетесь в ту атмосферу. Я искренне благодарю Сергея Юрьевича за то, что он был сегодняшним нашим гостем. Жму ему руку, и чтобы вы понимали, вот этот человек вот точно так же жал руку Синявскому который видел императора Николая II, который стоял у истоков советского спортивного телевидения. Так что, когда я буду в училище Олимпийского резерва, вот мы передаем эстафету, и вы со мной обязательно так здоровайтесь. Счастливо!